Всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня будет прохождение Армагеддона, Ассасин и Фараон. Армагеддон выкладываю каждый день, ребята, вот, либо в стриме я прохожу Армагеддон, либо прохожу его э, на видос, просто снимаю, вот, прохождение. Вот, первый ход мы должны затравить, аккуратненько, так, чтобы зомбак нас не задел. Затравить мы должны ассасина и фараона, вот, кинем поле вот здесь максимально ближе, ближе к нему, вот, чтобы он не бил нас суператакой своей, это очень важно сделать, ну, и вот так вот делаем, и встаем вот сюда примерно, второй колхот, кидаем газ, газ или блок можно кинуть, если блок красный, кидаем красный блок, если блок белый, кидаем газ, вот. Ну, или просто газ, да. Ну, просто, понимаете, нельзя бить фараона сейчас в потому что он... Он опасный фараон. Ой, ассасин. А фараон пассивный такой. Ну, блин, ну толку вот этого. Ну, конечно, он встал нормально. Он встал хорошо. А сейчас... Ну, кидаем газ, как я уже говорил. Или блок. Но у меня блок белый, поэтому я кину газ. Белый блок тут невыгодно кидать, потому что хп у нас полные. Вот, нам регениться в принципе не надо. А вот газ самое то. И самое главное, чтобы я успел уйти. Ну, видите, вот поле, поле, все. Поле помешало кинуть нормально. Вот. Но все равно я попал, видите, попал. Нормально. Поле стоит, поле меня спасет, если что. От этого. Вот, видите, теперь пошел блок. Сейчас он будет даже жрать, скорее всего. Вот, видите, он завязал, а блок не дал. Перевязку он не по-моему. Я просто не видел, вроде да. Сейчас можно окинуть луч ему так дать луч как раз заодно уберем вот этот саркофаг кролик и лучом нормально будет так давай давай давай давай давай давай давай. ну давай кролика убери нахуй не убрал кроль, кролика этого а блок сломал сука блок сломали ну ладно блок сломали поле Сейчас кидаем снова поле, ребята Снова поле кидаем В том же месте, где кидал я Вот, поближе к нему Максимально ближе к нему кидаем поле И он телепортируется просто обратно Просто обратно уходит и все Ну вот, видите, поле Вообще спасает идеально. Как видите, у нас даже не может зауронить нормально. Фараон взял щит свой. щит, в принципе, щит этот никак не повлияет на прохождение. То есть просто потом его в будущем просто уберем и все. Просто травим и все. Блядь, и пиздец, я холоханулся нахуй. Пиздец, этот ход тупой был, ребята. То, что я затравился, этот ход был тупой. тупой, Очень тупой. Вот, блядь, хорошо начинало так все, блядь. Каждый ход был идеально, но сейчас уже нет. Видите? Надо убить ассасина быстрей. Максимально быстро. Максимально просто быстро бьем ассасина, ребята. Ну, вот тут можно встать. Сейчас кидаем газ, потом два раза якорь куба. Вот. Потом уже бьем фараона. Потихонечку бьем фараона уже. Начнем. Этих зомбаков, в принципе, трогать в конце надо пока всего. Вот сюда встану, блин, может я не успею дойти обратно. Такое может быть. Ну, я, видите, успеваю дойти обратно. Нет, он не сожрет, наверное. Просто блок. Просто блок и балку, видите. Все. <coughs> идеально. Пока что идеально все. Не считая того, то, что я один ход просрал. Не затравил его. Вот, все идеально. Ну вот, видите промазал снова. Лох. Потому что лох. Вот почему. Ну все, а теперь просто сейчас вот я якорь дам и куву. Вот. А потом просто газ. Вот. Снова газ. Ну, можно еще раз куву потом дать. Ну пофиг, если поле исчезнет. У нас еще есть, как бы, ходы. Он может заюзать, он токсин не юзал. Он токс не юзал. Смотрите, ребята, вот сейчас поле исчезает, и очень плохо. Если он будет использовать суператаку свою, то очень будет плохо. Но видите, балку поставили последнюю. Вот он может добить все равно, поэтому уходим вот сюда вправо туда. Вот сегодня арма она средней сложности, вчера была сложнее арма чуть чуть, -чуть посложнее была, но сегодня чуть полегче вот сегодня вот прям вот буквально чуточки полегче чем вчера. Вот. Сегодня легче реально арма. Вот, все, у него остается 200 хп, Гас его добьет. Ну все, добивает Гас его. Начинаем бить уже фараона самого уже. Не, лучше добить сейчас ассасина просто зауронить. Вот, ну блин. Как-то вот это вот не, не катит на самом деле. А, нет. Нормально все. Сейчас нормально все идет. <coughs> Разрушаем левисом. Ай, блядь, не разрушил. Сука, не разрушил нахуй. Да, я должен был разрушить, сука. Ну как так? Как же так-то не разрушил я его? Надо было узишки все закибить разрушать поле <coughs> вот но все равно ходят сейчас ходят ходят эти вот камикадзе Будут ходить постоянно вот ну или можно огнемет да можно огнемет я просто привык то что узишка и, и этим рушил левисом вот так можно огнемет так ну все ассасин сдох ассасин сдох это очень хорошо то что он сдох как бы вообще очень хорошо то что он сдох это мудила, ебаная. Вот, сейчас, короче, атомку ставлю вот сюда. На этого. Токсина у меня нету, я без нее запрохожу. И палку на краю поставил, чтобы сюда заныкаться немножко. Так, ну и все. Две кубы там еще можно дать ему. Балка базукой, можно его поддеть, чтобы лучше кого дать. Крит урон, заебись, все, два хода, его добиваем просто его огнеметом, просто его два, два раза ударить, и все. Вот он себя, типа, уронит. Скинул бы себя на атомку уже тогда, раз уж так. А, ну атомка на него полетела. Да, просто обнеметом его просто заебись будет обить. Все, фараона легко убить. Просто вот что фараона бьете первого? Фараон не опасный, надо бить ассасина. Потому что ассасин опасный. Вот он бьет авиаударами своими. Ну, не авиударами, а этой. Суператакой своей бьет. Ну, это как типа авиудар считается для меня. Авиудар с ножичков. Ладно, что? Это не авиудар, а авиудар другое кое-что. <свят> ну, этих вот, этих, что с этими делать? Что с этими делать? Просто, блядь, берете синенькие, блядь. Синенькими ебашите просто его. Кого-то можете на хп добить, кого-то просто утопить можете. Тут без разницы просто. Я возьму стазис, меня можно ложкой перенести на них. Вот. Просто ложкой переносите, блядь, и все вот на них. Ну ладно, сейчас мете... это метеорит опущу по центру. Видите, вот этот центральный, и можно его метеоритами уничтожить, просто уничтожить и все. Просто метеориты по центру. Бля, да, ну и блять, и все. Изи, изи, изи. Остается его утопить только туда. Ну, этих дебилов все. Вот. Минус два сразу заход. Заебись. Все. Остаются вот эти вот. 73 хп, 427 хп, который буду топить тоже easy. А сейчас я сделаю вот так вот просто и все. Тупо делаем вот так вот. Я просто вот прыгаю на него и все, и не парюсь особо. Ну, на этого просто можно утопить или даже на него прыгнуть. Потому что все равно я выжил, выжил, ребята, как бы. Все, прохождение. Сегодня армас средней сложности. Главное не тупить, ребята. Главное не тупить, как. Я тупил очень много вначале, просто вот. Надо правильные ходы делать и все. Ну, вот такое прохождение. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кто найдет э, человека, который закажет рубиновую лигу у меня, тому плачу 100 рублей.